Возражение у знакомой не получилось, с каждым годом будет встречаться вам все чаще. Все больше людей приходит в сетевой, и вполне естественно, что многие из него уходят, не получив результат. Сегодня можно встретить людей, которые были зарегистрированы в двух, трех и даже в пяти компаниях. И, конечно же, почти у каждого в окружении есть люди, которые пробовали себя в этом бизнесе, но у них не получилось. К слову, в сервисе векроста есть комплекс инструментов, благодаря которому у вас не может не получиться в этом бизнесе. Но инструменты нужно освоить и применить. А значит, результат зависит только от вас. Нормально делай, нормально будет. Так как же говорить с кандидатом, который сомневается из-за негативного опыта своих знакомых? Сегодня я покажу вам целых два метода. Первый – классический. Вы можете заметить, что из видео в видео я отвечаю на разные возражения при помощи одних и тех же вопросов. Начинаем чаще всего с парафраза. Лариса, правильно я вас поняла, что вас беспокоит, сможете ли вы зарабатывать в этом бизнесе, учитывая, что у вашего знакомого это не получилось? Да. Если ответ нет, просим подробностей. Объясните, пожалуйста, что именно вас беспокоит. И начинаем заново. У нас ответ «да». Это единственное, что вас останавливает из всего, про что мы проговорили. Клиент скажет «да» или выдаст новые возражения, которые нужно обязательно зафиксировать и ответить на все по порядку. Можно сказать «я поняла, Лариса, давайте поговорим про это, а потом вернемся к знакомому». Если других возражений нет или когда вы их уже разобрали, то продолжаем. Лариса, я занимаюсь этим бизнесом 9 лет, обязательно называйте правдивый срок, и видела очень много людей, у которых в этом бизнесе не получилось. Вам будет интересно узнать, что их объединяет? Да. Если я покажу вам четкие критерии неудачи в МЛМ, и мы с вами увидим, что это точно не про вас, вы будете готовы начать работать со мной? Да. После этого можно показать кандидату свой список людей, у которых точно не получится. Обязательно составьте его заранее, и если на все пункты кандидат скажет вам, что это не про него, значит это наш человек. Второй метод ответа на это возражение немного отличается по принципу, но тоже мне очень нравится и, возможно, кому-то он будет ближе. Его можно сочетать с первым методом или использовать отдельно. Здесь мы говорим такие слова. Лариса, есть несколько причин, по которым у партнера может не получиться в этом бизнесе, и ваша знакомая такая не одна. Но я хочу вас вот о чем спросить. Скажите, это ваша знакомая превосходит вас абсолютно во всем настолько, что если у нее не вышло, вам не стоит даже пытаться? Или все-таки она обычный человек и имеет свои сильные и слабые стороны? Выслушайте, что скажет кандидатка вам по свою знакомую и продолжайте. «Я предлагаю вам не опираться на опыт другого человека и получить свой собственный. Что скажете?» Вы либо получите ответ «да», либо новое возражение, с которым можно работать. Похожие возражения у меня не получится, мы обрабатываем в отдельном ролике, который входит в обучающий мини-курс. Его нет на YouTube, но вы можете посмотреть его абсолютно бесплатно, без регистрации, по ссылке в описании. Мини-курс состоит из разбора самых распространенных возражений, и каждому видео дается практическое задание, которое поможет вам прокачать свои навыки коммуникации и веру в свой бизнес, а это очень важно. Проходите по ссылке в описании и смотрите, а мне за старание пальчик вверх. И давайте поможем друг другу составить список причин, по которым может не получиться в МЛМ. Первый я подскажу. Партнер не хочет учиться и считает, что все знает лучше всех. Пишите, что еще по вашему мнению гарантированно приведет к неудаче в сетевом бизнесе под этим видео. Читайте комментарии и собирайте свой список. До встречи в следующих видео.